Козырева, спортсменка Московского училища Олимпийского резерва номер один спорта. Стартует на чемпионате мира по бадминтону в Испании в парном разряде. Первый матч 13 декабря. Тренер Козырева в училище, заслуженный тренер России Алексей Ивашин прокомментировал перспективы своей воспитанницы. В общем, готова. Но для нее и ее партнера Маша Сухова, а Маша, выпускница нашего училища прошлого года, с ней играет в паре. Это первый раз попадание на чемпионат мира. Это большой опыт, большое как бы, испытание, это интерес. И я, в принципе, говорю, давайте осмотритесь. Это не первый раз, это вернее, первый раз, но не последний. И вы будете еще много раз играть. Нужно понять атмосферу, увидеть лучших игроков мира в влезть в эту атмосферу. В этом году они впервые играли чемпионат Европы. В общем-то, и первую игру выиграли у довольно сильных спортсменов. Здесь они по рейтингу и по жеребьевке в первом туре играют с очень сильной парой японской. Ну, Объективно говоря, шансов немного, но надо это понять уровень чемпионата мира, понять, понять себя, понять, что надо дальше делать, и вот это... Ради чего они едут? С тем, чтобы понять дальнейшие пути своего развития как пары. Все сильнейшие, кроме, вот как сегодня пришла информация, одна из э, довольно сильных сборных Индонезии снялась. Они полностью э, снялись по ковидным причинам и не приедут. А так остальном все сильнейшие там на месте. И сильная и слабая сторона, она... Э, когда справляется со своими эмоциями, за счет эмоций она может ускорять игру, играть очень активно в передней зоне. Это и из-за этого пара получается довольно мобильный, подвижный. Но рискуя, играя в передней зоне, возникают и тоже ошибки. Так что тут опыт приобретения и вот эта, эта игры. Сильная сторона ее, ну дальше сильная сторона, это ее предолюбие и желание совершенствоваться и дальше расти, как спортсмен, как человек. Вольно Большой путь сделала. Она сама спортсменка из-за Одинцова, Московской области, значит, помогала им работать а в Одинцово. Мой друг Николай Зуев, он работает вместе со мной в центре олимпийской подготовки в Москве. И он говорит, есть девочка неплохая, попробуй, посмотри ее. Это было, наверное, лет 7 назад. Тогда она была, в общем-то, по своему году рождения, наверное, 40-я, 50-я в России, по своему году рождения не просто даже и вот она потихоньку сделала большую э, работу она стала и выиграла и юношеское первенство россии была бронзовый призер э, первенства европы в составе сборной россии вот сейчас играл на чеканде европы уже член сборной команды россии и в мире они сейчас вместе с машей 88 -е. ну неплохо для своего возраста пока неплохо то есть все время двигается Вопрос пока двигается, значит все нормально, будем дальше двигаться.